Теперь переходим более-менее здравым. Да? Да, Леха, да, в серьезный так. Да, Олег Сергеевич, если бы человек говорил не то, что ощущал и чувствовал, да, что происходит, то это ложь. Вот и живем в многомерной лжи. Правда всегда глаза режет, розово-сопливым. Благодарю за правду, свет, справедливость, тепло, опыт и точную суть. Вот Привеликий поклон, Леха, привеликий поклон. Вот, за то, что вот ясно понимаешь это... Вот, что, да, вот, ну, правда, она ну, не ко всем подходит, да, не ко всем. Почему? Ну, вот опять же, потому что в наш мир, к сожалению, <зас> я бы, конечно, уши оторвал вот этим тварям, которые вот эти законы установили, что наш прекрасный мир испаскудили так, оторву уши обязательно, вот. Всем этим, которые испоганили такое... Прекрасное произведение, так сказать, искусства. Ладно, суровый суворов дальше, да? Если индейцы взяли серп и им убили нашего брата, то это не означает, что надо запретить серп. С такой логикой можно превратиться в дегенератов-арестантов, которые приняли за авторитет индейский воровской мир, где по их логике они не должны кушать колбасу, потому что она на «х» похожа. Надо не слова запрещать и вещи, которым прикасались индейцы, а запретить что-то другое. Если не доросли до того, что чтобы могли запретить индейцам прикасаться до наших вещей, то значит надо научиться хотя бы себе запретить быть бараном и мыслить как стадо. Ну, превеликий поклон, да, Суровый Суворов. Комментов очень много, да, очень много, это вот даже в рубрику... Э Новости, да, новости вынес, да. Комментов пишет Суровый Суворов, да. Огромное количество. Я просто их не успеваю зачитывать. Все прекрасные, да. Многие подталкивают к разным э, умозаключениям. Ну да. Вот. привеликий поклон. Вот. вот. Вот показатель того, да. Вот насколько уровень э, человека, да, начал осознавать, начал... А когда-то ж бадали же, бадали же, да. Были определенные терки, непонятки были. А теперь я смотрю, э, эволюция какая, да, вот Суворовый, Суворовый. Это просто неописуемо. И я очень рад, что мы этому тоже помогли. Вот, наше взаимодействие. Опять же, я никогда не говорил, что я кого-то учу. Мы общаемся совместно. Даже с такими вот подонками, какой-то некий там тарг какой-то, да. Даже с этими. Чтобы показать, что, к сожалению, часть народа, населения вот такое. И причем это, блин, очень большая часть народонаселения. Поэтому так хреново, так сказать, и существуем, вот, пока не можем начать жить.